Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня видео мое будет о миди Наконец-то моя красавица распустила свой великолепный бутон. Посмотрите, какая красота! Какой размер? Посмотрите вообще! Это просто что-то вообще слов нет. Нереальная красота. Сейчас я поближе покажу вам. У нее уже распускаются цветочки. И вот такие вот внутри. Желто-сиреневые такие. Ой, ну вообще красиво. Хочу поближе вам показать эту красоту. Вот такие цветочки тут распускаются. И их очень-очень много. Смотрите, целая гроздь. И причем у меня не один бутон. Я сейчас покажу вам, сколько у меня бутонов на моей мединиле. Просто близко, неудобно снимать. Хочется показать, какая она большая. Но она у меня огромная. Вот, вот этот бутон свисает, ну, сантиметров, наверное, 60. Представляете? И посмотрите, какое количество бутонов у нее. Вот бутон. В общем, из каждой, из каждой середочки появляются бутоны. Смотрите, это вообще что-то. И здесь еще вот бутон свисает. Сюда уже большой такой пошел. Здесь вот еще. Представляете? Здесь вот листья. Листья с бутоном. Красота неописуемая. Я, конечно, очень... Могу сказать, счастлива. Очень красиво смотрится. Смотрите, вообще. Ну, она, конечно, долго у меня собиралась распуститься. Но я, знаете, я даже такую в магазине не видела. Она просто огромная. Обычно продают, они как бы все равно мельче намного. А здесь... В общем, вот этот цветочек сантиметров около 30 где-то. Сам с прицветниками. Да плюс я говорю, что вот это вот на чем он висит. Ой, ну вообще красота. Конечно же, я сейчас расскажу, познакомлю вас с растением, кто, если не знает, и расскажу, как я за ней ухаживаю. Единила в природе встречается на ограниченных территориях планеты. Это в широтах тропической Африки и на Мадагаскаре. Терапевтическая красавица мегинила относится к вечно зеленым видам кустарника, достигающим около двух метров высоты. Ветви обычно голые, но встречается и немного щетинистые, округлой формы, ребристые. И если вы обратили внимание, у нее очень красивые листья. И конечно же мегинила среди цветоводов ценится как за особую декоративность, Листьев так и цветов, как вы видите, цветы у нее, конечно, просто обалденные. Особое внимание мединила привлекает к себе прекрасными цветами. Они собраны в метелки, свисают с растения розового, белого или розово-красного оттенка. Ухаживать за мединилой в домашних условиях очень непросто. Поэтому чаще ее можно встретить растущей в условиях ботанического сада, теплиц или оранжерей. Растение любит находиться в строго отдельном температурном режиме и при высокой влажности воздуха. Вот такая красотка. Я просто балдею, честно говоря. В связи с тем, что у нее очень длинные бутоны, мне пришлось у мужа забрать колонку под нее. Потому что у нее и высок, высокий горшок, и все же посмотрите, где горшок, а где бутон свисает. И сейчас расскажу, как я за ней ухаживаю. Вообще, после покупки... Она у меня была без бутонов, если вы помните. У нее были небольшие листики вот эти, которые уже выросли. И она сидела просто в транспортировочном горшочке. Я ей купила вот такой керамический горшок. У меня есть видео на канале, как я ее пересаживала и как я ей готовила грунт. И она это очень хорошо одобрила. Ей понравился этот горшок, ей понравился грунт. И она у меня... Выкинула сразу очень много бутонов. Что нужно для мединилы? Конечно же, очень яркое освещение. Если света хватать не будет, она не зацветет. Зимой ей нужна обязательно подсветка. Мединила не терпит сквозняков. У нее должна быть одинаковая температура, то есть и ночью, и днем, желательно, чтобы не было никаких перепадов. Она любит влажность воздуха, поэтому я ее а, брызгиваю, не попадая на цветы, мелким пулизатором потихонечку и либо протираю ей листья. Ну вот вы заметили, вот здесь вот по кромке листьев, конечно же, есть вот эти вот Пятнышки такие. Это все от недостатка э, влажности воздуха. Это очень сложно создать такие условия, чтобы вот была не знаю, влажность высокая. Меденила предпочитает очень-очень рыхлый грунт. Она не терпит тяжелых грунтов. То есть корневая система у нее... Вообще это растение полуэпифит И, соответственно, корневая система у них не очень хорошо развита. Она маленькая. И поэтому земля должна быть рыхлой. Либо можно это верховой торф с какими-нибудь там щепками что-то, знаете, такое намешать. Но у меня здесь как раз вот... Она и находится в таком в стаканчике, в котором она была, я его не отряхивала. Вот как был там рыжий торг вот этот, я его просто поставила. Просто рекомендую даже еще пустоты заполнять мухом с фагнумом, Это тоже, в принципе, можно. Или поверх положить. Но у меня ничего такого нет. Я смотрю, корневая система у нее тоже, в общем-то, разрослась уже даже здесь. По этому горшку. Но у меня... Если кто не видел мою пересадку, керамзита у меня вот так здесь. То есть у меня где-то у мини-нилы вот так получается грунта. И также у меня здесь у нее подмешано удобрение осмокот длительного действия для экзотических растений. Я думаю, согласятся со мной очень многие. Покупали это растение и оно не выживала, вот после магазина неделю и все, начинают листья засыхать и растение просто погибает. И частой причиной является перелив. Она не любит переувлажнение грунта, вообще не терпит. Я ее поливаю так, как она у меня цветет и я просто вижу, у меня просто тепло в доме, здесь солнце как бы прослушивается, грунт у меня очень быстро. Я иногда ее, когда теплые дни, поливаю утром и вечером. Но я поливаю очень с такими маленькими дозами, чтобы слегка увлажнить ей грунт. Так как у нее цветение и очень много бутонов, ей требуется и влажность. Но это полив такой в летнее время. В зимний полив он более скудный. С осени полив сокращается и внесение удобрений тоже убирается. Но она даже и зимой должна досвечиваться лампами. Она должна быть на светлом месте. И многие со мной согласятся, это, конечно же, очень экзотическое растение. А представляете, вот эту мединилу увидеть в природе, ну, или в ботаническом саду, чтобы она была около двух метров, такая пышная, и у нее по всей-всей-всей вот этому кустику вот такие бы свисали бутоны. Это, конечно, очень экзотично и красиво. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.